Крустящие и сочные чебурики у многих ассоциируются с фастфудом. Побалуйте свою семью или друзей вкуснейшим рецептом, как приготовить чебурики на пиве. Выпечка получается румяной и очень вкусной. Кроме мясной начинки чебурики можно готовить с овощами, сыром, зеленью, с грибами, а также со сладкими начинками. Но самый традиционный рецепт – это все-таки мясной фарш. Главное сделать правильную начинку с идеальным сочетанием лука и мяса, а также очень часто добавляют кусочек масла, благодаря чему получается сочная выпечка, Чебурики лучше подавать горячими. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Вбиваем в миску яйца. Добавляем соль и заранее просеянную муку, вливаем пиво и замешиваем тесто, оставляем тесто на 20 минут при комнатной температуре. 2. Лук и чеснок чистим, натираем на терке, добавляем их к фаршу и перемешиваем, солим и перчим по вкусу. 3. Отдохнувшее тесто разделяем на небольшие кусочки, раскатываем каждый тонко в небольшой круг. На одну сторону кладем немного начинки. А сверху кусочек масла 4 накрываем второй половиной круга и вилкой защипываем по краям жду ваших лайков и комментариев 5 сковороду ставим на огонь наливаем немного подсолнечного масла и на раскаленной поверхности обжариваем чебурики с двух сторон до румяной корочки 6 Готовые чебурики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир, и подаем к столу горячими. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Пиво темное, 250 мл. мика 2-5 стакана. Соль, 1 чайная ложка. Фарш, 300 г. Луковица, 2 штуки. Чеснок. 2 зубчика, молотый перец, по вкусу, подсолнечное масло, 250 миллилитров, масло сливочное, 50 грамм, яйцо 1 штука, количество порций, 8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которое поможет вам вкусно готовить. Всем приятного аппетита, жду вас снова.